А в конноспортивном комплексе город спорта теперь есть вот такой вот пандус. Еще немного, и мы сможем здесь полноценно заниматься ипотерапии. Это очень-очень полезно. Леха, как ты?